Шестая часть решения задачи D13. Мы рассматриваем движение по... по наклонной плоскости. Последний участок нашего движения общего. Значит, вот из точки F наш шар, наш цилиндр поднимается. Здесь он движется с какой-то скоростью, соответственно, V4 и вращается с какой-то скоростью омега 4 он поднимается из точки f проходит путь s и переходит вот в эту точку это его точка максимальная подъема то есть здесь у него скорость равна нулю соответственно используем мы что вот эти два положения это было у нас 4 штрих как бы это пятое то есть в данном случае используем следующую теорему, теорема об изменении кинетической энергии. Это движение тела по плоскости качения, значит, сумма работ всех сил. Здесь единственная внешняя сила у нас будет Е. E. Внешняя сила это у нас что МЖ, сила тяжести МЖ. Она совершает путь на какой вот отсюда сюда поднимаемся мы. Вот это разность высот h. Но эта разность высот, она у нас связана, естественно, вот, вот с этой разностью высот. То есть, вот она, это H. Это у нас угол альфа, это у нас гипотенуза S. Значит, H у нас равняется... Соответственно, S, H равняется S умножить на синус альфа. Теперь опять перемещение наверх направлено H, сила тяжести вниз. Значит, работа внешней силы отрицательна минус MgH равняется минус mg s синус альфа. Изменение энергии в конечном положении энергия равна нулю. То есть t5 минус t4 равняется минус mg s синус альфа. т 5 равняется нулю, потому что остановилось тело. А т 4 у нас равняется, ну, теорема, меняем теорему. Кёнига вторую, это что у нас? Теорема равняется mv квадрат пополам. Если тело движется поступательно, его центр масс плюс вращение относительно центра. И c квадрат в данном случае у нас равняется, значит, чему? mv4 квадрат пополам плюс и c, это у нас mr квадрат пополам умножить на омега-4 в квадрате пополам. Это равняется... Ну а это равняется V4 у нас это омега умножить на R, то есть равняется M. Вот вместо V4 мы подставляем значит, его выражение. Вот это. Вот это выражение мы подставляем, вот оно. А Омега-4R подставляем. Это у нас будет омега-4 квадрат r квадрат, деленное на 2, плюс M. Омега-4 квадрат r квадрат деленное на 4. Итого 3 четвертых M омега 4 квадрат R квадрат. Теперь это все приравниваем сюда со знаком минус, потому что здесь у нас было минус. Минус и минус сокращаются. Получается, это да, мы вычислили t. Вот это мы вычислили T4. Вот сюда подставляем, эти два минуса сокращаются. И у нас остается что? 3 четвертых m r квадрат омега четвертая в квадрате равняется m g s синус альфа. m и m сокращаем. У нас есть еще одно уравнение. Я уже забыл, какое оно по счету. в четвертая в квадрате равняется 4 третьих. Что там у нас? GS. Делить на r квадрат синус альфа. То есть, омега четвертая равняется корень из 4 третьих gs на r квадрат синус альфа. Вот у нас имеется какое-то уравнение. Это было четвертое, это было пятое уравнение. Но теперь обратите внимание, у нас не появилось нового неизвестного, потому что омега четыре у нас уже ну, действительно неизвестное в четвертом уравнении. У нас пять уравнений с пятью неизвестными эти неизвестные. Это В, Омега 1, 2, 3 и 4. Вот и все, пожалуй. Мы можем теперь определить, я надеюсь, если все удачно, мы можем определить величину требуемой скорости v Каким образом? Ну вот, подставляя у нас v 4 подставляя в четвертое уравнение, мы определим, что v 2 выразим Омега 2 через s. После этого что мы делаем? Омега-2 мы минуем даже это уравнение сразу. Омега-2 мы подставим вот в это уравнение и определим, что соответственно, омега-1. А омега-1 подставляем вот в это уравнение и определяем скорость v. Ну вот как-то так у нас может выглядеть это решение. То есть, то, что я сказал сейчас, выглядит примерно вот так вот. Давайте впишем сюда v. Вот оно. Давайте теперь впишем сюда второе уравнение, которое нам тоже нужно. Вот оно. И давайте впишем значит, вот это уравнение. оно ну вот теперь мы готовы писать следующее что мы можем сделать отсюда у нас V равняется чему 3 вторых омега 1 И здесь у нас такое отношение длин R квадрат на R минус H размерность правильно? правильно угловая скорость на длину Далее. Омега-1 у нас равняется вот отсюда. Омега-1 у нас равняется... Э, ну, строго говоря, у нас омега-1 равняется чему? Обратно квадрат возводим, это прибавляем. То есть, омега-1 квадрат равняется омега-2 квадрат плюс 4 третьих g на h на r в квадрате. Правильно? Так, это переносим сюда. Правильно. Далее. А... Омега-2 у нас равняется чему? Соответственно, омега-4 омега умножить на что? 3 вторых. И здесь внизу у нас появляется косинус альфа плюс 1 вторая. Так, и осталось выразить, что омега-4 это у нас вот, это, вот эта величина. Кстати говоря, здесь нам надо подставлять омега-2 в квадрате. Поэтому давай мы сразу просто зайдем вот в квадрат. Омега-2 квадрат омега в квадрате равняется омега-4 в квадрате. Умножить вот на это в квадрате. А омега-4 в квадрате у нас вот эта величина. То есть мы имеем, подставляя сюда, что мы имеем. Омега-2 в квадрате равняется 4 третьих. g на s на r квадрат синус альфа. Умножить на 9 четвертых. Косинус альфа плюс 1 вторая в квадрате. Эти четверки сокращаются. Эти Остается тройка. Итого мы имеем, что омега 2 в квадрате равняется 3GS делить на R квадрат. Здесь у нас синус альфа делить на косинус альфа плюс 1 вторая в квадрате. Вот у нас это раз. Теперь что? Омега 1. Отсюда омега 1 равняется... Омега-2 в квадрате, то есть вот эта величина 3GS на R квадрат. Вот я использую вот эту формулу. Сейчас, на синус альфа, на косинус альфа плюс 1 И плюс, что у нас там, 4 третьих G на H на R квадрат. И подставляем вот это все сюда. Только я давайте выделю, какой у нас общий множитель. Вот он, g на r квадрат. Он есть и там, и там. Поэтому я это представлю как g на r квадрат. А здесь в скобке остается 3s синус альфа делить на... А, косинус альфа, кстати, я говорю, зевнул. Здесь у нас в квадрате. Косинус альфа плюс 1 вторая в квадрате. Плюс 4 третьих. H. И вот это все я подставляю в выражение для V. То есть V равняется 3 вторых омега 1. То есть корень вот из этой величины. Корень из... Ну давайте единицу на R я вынесу из-под корня. Вот это остается корень из вот этой величины. G 3S синус альфа Делить на косинус альфа плюс 1 вторая в квадрате. Плюс 4 третьих h. И здесь у нас еще какой был множитель. Вот за этим корнем. У нас еще был множитель r квадрат. r минус h. Ну вот, пожалуй, наша формула для вычисления скорости v. v равняется 3 вторых r делить на r минус h. Я вот это r сократил с этим квадратом. И здесь у нас вот такой корень g. И здесь у нас величина длины. То есть давайте вот здесь вот скобку прямоугольную. Потому что там внутри была круглая 3s. Здесь у нас что? Синус альфа делить на косинус альфа плюс 1 вторая квадрате это безразмерный коэффициент плюс 4 третьих h вот такую формулу мы получили для вот такую формулу мы получили для нашей для наших вычислений Давайте проверим теперь решение. То есть первую часть мы закончили вот путем вычисления вот этой формулы. Ну, естественно, мы можем подставить и вычислить. Но ну, давайте проверим решение с авторским. Вот у нас скорость. Это что у нас пошло? А, это теорему Карно проверяют. Да. Это теорему Корно проверяют. Сейчас мы проверим тоже по теореме Корно ударные вот эти. Выражение ударных угловых скоростей, но сейчас вот у нас теорема об изменении момента импульса для точки F, это ударка на наклонную плоскость, вот у нас выражение, вот у нас последнее выражение для омега, вот они перерывают, вот наше выражение, ну вот 3 r квадрат r минус h вот это почему не сокращают, не знаю, ну ладно, написали так и так, здесь у них при такое же h натрия 3, же s синус альфа ну посмотрим, у нас все то же самое написано. У нас все то же самое написано, только здесь, что вот эту двойку они выставили сюда, то есть помножили на 2, четверка перешла сюда, соответственно. Это будет 2, это будет, соответственно, что у нас 4. Эту четверку они вынесли, вот этот множитель или этот они вынесли за скобку сюда, вот видим. Двойки, соответственно, они вынесли эту четверку. Двойки и двойки эти. У них сокращаются. В принципе, мы можем тоже спокойно провести это вычисление. То есть, V. 3 вторых R. R минус H. Здесь у нас под корнем что происходит? G. Только теперь у нас что будет? 3S. 4 синус альфа. Делить на 2 косинус альфа плюс 1. В квадрате. Плюс 4 третьих H. H. Вот эту четверку выносят из-под корня как двойку. Сюда то есть убирают. Эту двойку сокращают. И, в общем-то, общий ответ будет выражаться вот таким выражением. R вот такой формулой вычисляется. G умножить корень из G умножить на длину. То есть, размерности совпадают. Здесь у нас что будет? 3S синус альфа делить на... 2 косинус альфа плюс 1 в квадрате. А здесь плюс 1 третья h. Вот у нас такое выражение. То есть мы вычислили все правильно. Вычисление, ну проведем вычисление численные, доведем до значения. И сравним с авторами в следующем фрагменте. И заодно выполним вот эту часть решения, то есть определим импульсы. И тут было еще определение импульсов и определение сравнения выражений для угловых скоростей по вот методу, который мы применили, то есть по общим теоремам динамики для ударных явлений и с помощью теоремы Карно о потерянной энергии. Но это в следующем фрагменте.